Видишь, как пахнет полынь Нам Надо прийти, так, главное, чтобы сухую солнечную погоду собрать. Чувствуешь полон Угу. Или килограмм, по одной копейки принимали. И, а мои дети маленькие были, до ежедневной дороги, собирали полынь и в аптеку сдавали. Ну, объявление-то увидели-то. А мы-то мы не знали, что надо собирать в чистом ходе. <связывая> а, а мы так все много собрали, она гонит. Киса! Киса! Мурка, мурка, Мурка, Мурка! Мы получаем кайф от жизни. И с чего гулять до шести? Потом гулять. Конечно, пошутка. Приятно. Чистый такой. Территория небольшая, но приятно. Гулять. Асфальтированные дорожки, спорткомплекс есть, футбольное поле, скамейки, освещение есть. Для нее маленькая черещуха. Всем привет, сегодня мы гуляем возле Акимата городского. Сзади Акимат находится парк небольшой. Очень комфортно гулять по нему. Имеется спортплощадка, футбольное поле, освещение, очень много зелени. Позади меня корпус шестой школы. Вот это Акимат. Это здание театра имени Ахтанова. Конечно, мы тут забрались на гору. Вид очень красивый. Спокойно, немноголюдно. В общем, кайф. Даже не слышно, как машину гудят. Все очень хорошо. Вот, мы стоим на горе, и даже, видать, далее АЗФ завод. Видите, как он дымится? Так, это здание театра. Дальше вот здание высокое с куплом. Это офис СИМПИСИ, Газумная газа. А позади ним наша степь. Хоум заканчивается. И на этом наш холм заканчивается, и начинается каст-телерадио, телевышка. Такой крутой спуск. Вот наш холм со стороны. Вообще, ак означает «город на белом холме». Так. Это, это перевозит походу. Да, это у нас да, не принято. Надо. Поминать, конечно, надо. Раньше в, на этих местах было старое мусульманское кладбище, а сейчас стоит на нем театр. Вот, дома, вышку построили, этот парк, акимат. Ну, а в старину здесь было кладбище. И даже вечером мы сели гулять, такое немножко жутковатое ощущение. Если честно, оно еще осталось. Везт. Mm -hmm. Вот мы вот выходим с парка. Такой вот карапинки переливается. Я не знаю, как называется дерево. но она очень красивая. Да. да, это вот у нас слишком сильные ветра были, и вот большинство деревьев сломалось. Шая была. Угу. Это ее детки пошли ее спилили, и теперь ее детки остались. Наверно, начала высыхать, поэтому спилили. Так, это территория городского кимата, вот это с лицевой стороны, как выглядит наш акимат. А это вот высохшие наш ели, елочки, вот машина, заблок называется, поливает елочки. Да, вот, видишь, старые ветки спилили, старое дерево спилили. И... И вот это вот уже новые побеги пошли. Угу. Новые побеги пошли. Это ива. Это как? плаксливая ива или плачущая ива. Ну да. Таких ив очень в России много. На Украине хочется. Ну, вообще-то ива растет где болото. В болотливых местах. У нас в 12-м очень много ив. Это земельный комитет а это улица начинается Олиханова это же Олиханова, да они а это не Олеханова это улица Алтунцарина да пардон Это что у нас за университет? Экономический филиал Жубанова Вот Тут тоже реконструкцию ведут Мы посмотрим на Центральная, самая-самая старая, может, одна из самых первых? Нет, самая первая Чернияза. Чернияза? Угу. Все а -а -а -а. равно такое. Интересное. Угу. И возле универа и внушка. <связывая> вот мы вышли на Чернияза. Вот это вот Балдерган кафешка. Кафешка твоего детства. Да, кафешка нашего детства. На 1 июня, да, мам? Всегда водили нас. На праздник День защиты детей кушать мороженое. Мороженое было таких. В пластмассовых стаканчиках. И сверху орешки были посыпаны. Как сейчас помню. В этом году реконструировали дома, шла реконструкция домов. Конечно, после зимы очень много деревьев погибло, высыхали. Светки поставили в прошлом году. Вечером красиво смотрится. В вот, а темноте это... разглядели твою школу. Да, в Райске Прям прототип наш. Двойник. Прям точь-в-точь. -точь. И в цвет, и забор. Прям. А Я сейчас знаю, мы подходим нельзя. к конвару. <свят> Его тоже красили в этом году.